See. Находимся на высоте около километра, одну уровня моря около тысячи метров, ну там 800 или 900. Группа так называемых домашних вулканов у нас здесь, слева можете видеть как раз-таки большой, самый здоровенный центральный вулкан в этой группе, это Корякский вулкан. У него высота очень легко запоминается 3, 4, 5, 6. Один из немногих вулканов здесь, на который осуществляется категорийное восхождение, вулкан считается действующим а со всеми вытекающими. Ни росинки маковой, не держав во рту, поднимаюсь вон на те горы. Плутали они несколько часов, до тех пор, пока ветер не усилился настолько, что они могли прикрываться только жестами. Этот парень начал замерзать, этот мужчина он нас себя таскал, они его к себе привязали, пока не обнаружили, что он мертв. <музык> <музык> Но ели с пирогов. Я что-то устал, так, с собой взял туда. Да там кормить обедом будут. Потому что я всегда говорю, не надо останавливаться здесь. Ну, на обратном пути только можно так очистить. Но... Они наедятся здесь, а потом там поковыряются ничего не едят. Время 6 утра, и я снова вышел из дома, собрал свой рюкзак, иду снимать. Я хотел было подвести какие-то итоги этого лета, но впереди еще оставшиеся 6 дней августа. И у меня еще несколько съемок. За это лето я уже побывал на нескольких вулканах. На каких-то даже по несколько раз. И выходил в море. уходил с местной турфирмой на остров старичков захватывающее место потом пошел ветер ледяной а когда на конус поднялись там все обледенело и была зима курга потом был ветер сильный сильный сдувало возможно было куртку одеть и как вот куриное яйцо гладкий гладкий лед из-за того что очень сильный ветер Морозный ветер, и там, если срываешься, то все, аля Улю. Я сейчас взлетел дроном для того, чтобы сделать очень эпичный пролет, как ребята поднимаются на гребень. И пока я летал, они очень быстро от меня отдалились. И теперь мне эти кадры стоят вот такой быстрой пробежечки. Потому что с каждым шагом рюкзак и камера становятся все тяжелее. Рядом с островом Старичков есть кекур часовой. И в этом году его облюбовал белоплечий Орлан. Да, он все частенько там сидит. Они передвигаются не за счет иголочек, как многие привыкли при, при, при, считать, а за счет вот этих присосочек, которые находятся между иголочками. Они выдвигаются на длину больше, чем иголочки, и присасываются. Со всех сторон находятся эти присоски. Точно так же они могут, допустим, листик тот же самый ламинарий взять к себе, себя облепить этим листиком и постепенно кушать. Вот их ротик. Вот они, зубы здесь, видно. Так называемая резцутелье фонарь. И все, что, что вот это мы видим, вот она нарезанная. Это на шинкованная ламинария. Тот листик, в котором она обернулась, когда прицепилась к какому-нибудь камушку. Обычно снизу под камушек куда-нибудь залазит, куда, там где не может ее достать колан или ее чтобы не снесло ежика, чтобы не снесло течение. Правда, что колан камнем разбивает его? Да, Калан, когда ныряет, он под мышку себе закладывает один камушек и потом, когда с ежиком всплывает, достает оттуда камушек, раскалывает, ежика кушает, камушек обратно и ныряет за следующим ежиком. I like to travel a lot and the way I try and figure out a new place to go is I look at a world map mm -hmm. and I look at the places I've never been and then you can just see kamchatka way off <laughs> in the far east of <laughs> Russia by itself and then I just googled and images and all these beautiful images came up and then I read about it and that's when I realized that it was a great place to go. Sure you don't want to go back? <laughs> so you're like okay. Когда вулкан извергался последний раз, это было, по-моему, 2020 год, не помню. Ну, короче, сам факт то, что лава так поднималась, поднималась, поднималась и встала, потому как она достаточно густая и относительно невысокая температура. И потом образовалась вот эта пробка в результате, собственно, выхода твердой лавы. Блин, еле дошли, е, ну, я еле дошел, <с> остальные дошли нормально. Последние метров 10 я просто на морально-волевых шел. Сделал кучу выводов а, по этому походу. Опять зачем-то набрал этих кучу объективов. Ну, вернее, мне только один лишний получается. Телевик можно с собой вообще не брать. Вместо телевика лучше взять еще пару бутылок воды по 0,5. А это будет гораздо эффективнее. И в один момент я почувствовал, что... У меня реально сводит ноги. Это происходит, когда вот, например, я группу пропустил вперед, остался а, там поснимать, снять какой-то шот. Они ушли на метров двадцать, я начинаю быстро шагать, ну, буквально там 3-4 шага и все, и ноги начинают забиваться мгновенно вообще. Справа вулкан, слева вулкан. О, это очень круто. Остров Старичков это уникальное место. это в первую очередь все-таки самое большое гнездовье птиц, которые занесены в красную книгу в пределах Камчатского полуострова, Командорских островов. Там гнездится птичка Старик Обыкновенный. Она занесена в Красную книгу. Это птица норная. Вот, поэтому, если вы обратите внимание на сам остров Старичков, он весь покрыт небольшими холмиками. Каждый холмик – это одна-две норы этой птицы. Я не знаю, как закончить это видео, потому что когда я снимал, цели делать влог не было. Я просто был вовлечен в процесс и порой даже не было времени поговорить на камеру. Да, наверное, это и не было нужно, потому что когда ты находишься в таких местах, хочется далеко полностью погрузиться в атмосферу, в которой ты находишься. Мне кажется, лучше некуда закончить это видео словами благодарности. Я очень благодарен спасибо спасибо Туру и Алене с Камчатантура, что Дали возможность побывать в таких местах, поснимать в таких местах. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество в следующем сезоне, зимой. Зовите в другие, более интересные места. На Камчатке таких много. Я хочу сказать спасибо всем, кто топтался на шлак и был в непростых моментах. Ну, как непростых, для меня непростых, для вас это обычные рабочие будни. Спасибо гидам, Вовчику, Диме, Сергею. Спасибо переводчикам, Любе, Ольге, Заилу. С вами я хоть как-то иностранным языкам. Все, естественно, тщетно. Прекрасная семья с яхты, которая рассказывала столько интересных историй Лёши и Даши. Отдельная благодарность съемочной группе из Нижнего Новгорода. Я думаю, что в сезоне 2020 мы снимем настоящее кино и возьмем побольше операторов. Но на этом все. Смотрите больше видео про Камчатку на этом канале. Кликайте по ссылкам, подписывайтесь, если вам это нужно. Здесь будет много интересного. Сейчас я не на Камчатке, потому что сейчас там наступает пора холодов, и я ненадолго отлетел оттуда, более теплые места. На этом все, пока!